Здесь мы зарабатываем на бирже своим умом, создаем доход, который со временем будет расти, реальные деньги не выходя из дома на канале самообучения трейдингу. Находимся на откате глобального нисходящего тренда, врезались в объемы, реакция цены начали от них отталкиваться. В сделке пятью контрактами с коротким стопом. Смотри это видео до конца и будет еще две точки входа. Сегодня внесем изменения в торговую систему. Так как я торгую с короткими стопами, часто их выбивает. Поэтому теперь первая отметка-цель равна расстоянию до стопа, где мы выходим половиной контрактов, что сразу снимает все риски. И развивать стоп-лосс уже нет смысла. В данном случае до стопа 15-20 пунктов. Первая цель также 15-20 пунктов. После пересечения которой при возникновении сигнала выходим половиной контрактов. Я выбираю, что это будет 3 контракта. После чего абсолютно без разницы, куда пойдет цена. Всего 20 пунктов и сделка уже как минимум без убытка. Далее действуем как раньше, оставшимися контрактами выходим равномерно до уже второй цели. Если ты первый раз на канале и тебе не совсем понятны некоторые моменты, подписывайся на канал и переходи в конце видео в плейлист где я рассказываю о своем подходе к торговле, а также показываю, как можно со временем и полученным новым опытом улучшать торговую систему. После пересечения отметки вышел объем» закрываем половину контрактов. Выставляем их ближе к стопу. И все, уже победа! Осталось два варианта. Первый – закрыть терминал и открыть его через пару месяцев, по итогам которых остаться при своих или стать миллионером. И второй вариант – Выбрать вторую цель и сопровождать сделку. Я выбираю второй вариант, напишите в комментариях какой вариант больше нравится вам или предложите свой. Выбивает стоп лосс, помним, что мы находимся на откате. Предполагаем, что откат еще не закончился и будет еще одна волна. Забрало на 4 контракта, выставляем первую и вторую цель. Первая это битва за стоп-лосс и вторая финальная. Резким импульсом прошли через первую отметку, закрываем половину контрактов. И в целом уже победа, психологически уже абсолютно без разницы что будет дальше. Второй импульс и мы пересекли финальную отметку, выходим и ждем вход по глобальному тренду. Логика та же, вышли объемы, реакция цены начали от них отталкиваться, вошли в сделку. Далее действуем по торговой системе, выставляем первую цель для избавления от рисков и вторую, чуть больше 250 пунктов, до которой мы будем выходить равномерно. 250 пунктов это АТР по движению.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 Так как я торгую с короткими стопами, мне это очень помогает. И на большой дистанции это принесет дополнительный профит. Немного не дошли до отметки, выходят большие объемы, жадничать и за 20 пунктов не будем. Выходим одним контрактом, по красивой цене 72.072 ,72, и выставляем его ближе к стопу. В случае, если цена вернется и будет сигнал, мы перезайдем им еще раз. Дошли до финальной цели, вышел еще больший объем, выходим. Переходи в плейлист, здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.